Когда изучаешь денежную матрицу, начинаешь очень четко видеть и понимать, что не работает или почему не работает. Я на своем примере тоже убеждалась в этом, и мне как раз таки знания помогли справиться с определенными барьерами с которые возникали на пути если посмотреть очень часто спрашивают, а как выглядит да, вот, денежная матрица если мы посмотрим еще с точки зрения кармических задач но ну, схематически я вам ее попыталась изобразить да, вот наши коды которые мы с вами рассчитываем да, под предназначение под судьбы код реализации, код манифестации. И у каждого есть, естественно, своя персонифицированная кармическая задача, которая у нас включается после сатурнянского цикла, после 28 лет. И потом происходит такими семилетками как бы, периоды обострения. Если долг отдан, если произошла трансформация, да, то вы просто проходите этот период спокойно, Переходя на следующий уровень. Если нет, то обычно вот в эти периоды начинает очень сильно колбасить есть такое слово, такое выражение, да? начинает сильно теребить. Человеку так или иначе приходится справляться приходится находить решение просто можно делать это осознанно и в более легком варианте например когда вы изучаете нумерологию или если вы ничего не хотите учить если вы не хотите обучаться если вы не хотите использовать знания то тогда приходится что называется в полях это решать тогда совершенно другие условия и это скажем так болезненно да, происходит обычно вот если по смотреть пример да, там, персонифицированная кармическая задача 27 как она будет проявляться в жизни человека вот если вы рассчитаете да, свою матрицу свои кармические задачи будет проявляться с самого раннего детства например сложным детством бедным недостаток будет часто в жизни у этого человека с таким долгом да? может быть ощущение недостаточности ограниченности нехватки конкретно денег либо в более взрослом возрасте это будут денежные потери через обман. Очень часто с таким кодом, например, отсутствие поддержки со стороны рода. Родные не поддерживают финансово никак. Типа вот сам давай сама выгребай. Да? И это определенный урок, это определенная кармическая задача да, на эту жизнь. Человеку нужно научиться да, самостоятельности, нужно научиться адекватности, нужно научиться практичности, логике, нужно научиться доверять проверенным людям, иначе он будет испытывать финансовые потери. Если человек игнорирует свой кармический долг, то обычно сложности усилия, в жизни приходит еще больше сложностей. Да? То я вам хотела рассказать, ребята, из такого интересного, действительно жизненно важного, да? то, о чем мы даже с вами не задумываемся очень часто, особенно девочки, когда там замуж выходим, или девочки и мальчики, когда переезжаем куда-то в другую страну на заработки на долгое время уезжаем. Это как меняется имя. Да? где-то фамилия меняется где-то полностью меняется написание например имени и фамилии на другом языке это моментально начинает отражаться на вашей денежной матрице, и это очень и очень важный шаг благодаря смене фамилии можно либо помочь себе выйти на новый уровень либо можно скатиться вниз действительно смена фамилии, смена языка, да, но это тоже смена имени и фамилии, когда на другом языке пишется, меняет коды. Когда меняются коды в денежной матрице, в жизни начинает происходить все по-другому, уже проверено и доказано мною лично из-за большое количество тысяч консультаций с разными клиентами особенно это отражается конечно же на сфере денег и отношений вот я вам привела пример своих матриц моя врожденная матрица на да, денежная и матрица после того как я вышла замуж первый раз и взяла фамилию мужа что произошло поменялись коды Поменялись коды. Какие коды у нас меняются? Конечно же, меняется а, код судьбы, потому что поменялась фамилия. А, Из-за этого, конечно же, меняется код манифестации, потому что он рассчитывается тоже, включая код судьбы, да. Еще один год, там, два точнее, кода код души и личности тоже меняются. Они связаны у нас с фамилией, именем и отчеством. И если посмотреть, как у меня это проигралось, я прям вот ощутила, как действительно это работает. Там, Девочка из интеллигентной городской семьи вдруг выйдя замуж, оказалась совершенно в другом месте, совершенно не в городе, да, и не в очень интеллигентной семье, однако жизнь сложилась, да, и вместо чтения книг и интеллектуального труда, действительно, пришлось какой-то период очень заниматься тяжелым физическим трудом. И если посмотреть на матрицу, эта матрица отражает просто практически все то, что что со мной происходило в жизни? Во-первых, у меня понизилась частотность моего кода манифестации с 27 на 24, а это сразу же говорит о том, что вы теряете свою частотность, вы теряете свои позиции даже с теми, с которыми пришли. На минуточку, да, поменяла фамилию. Во-вторых, мне фамилия мужа привнесла кармический код 14. Не самый лучший код на самом деле <laughs> да. еще у меня появился в моей матрице безденежный код кот безденежья двойка которого до этого не было в принципе вот. и сама вот смена да, фамилия изменила персонифицированный кармический долг с интеллектуального творческого на физический тяжелый труд. И это то, что конкретно вот в моей жизни произошло, когда я вышла замуж первый раз. Ну, значит, так было нужно, наверное, для моего роста, для моей эволюции. Сейчас, оглядываясь назад, я могу использовать это в качестве примера, чтобы показать вам, как влияет смена фамилии на вашу жизнь, на ваши результаты. Я, кстати, когда развелась, я взяла себе обратно девичью фамилию, я сейчас на своей девичьей фамилии, несмотря на то, что я снова замужем, да, вот мои врожденные коды, они четко соответствуют моей задаче предназначения, я больше не меняю фамилию вот уже научен опытом да? а у кого-то может конечно по-другому проиграться изначально может быть картинка не очень хорошая но удачно подобранная фамилия может помочь человеку вырваться например из каких-то негативных родовых сценариев негативных программ и получить больше возможностей и это действительно очень важно смена фамилии она не может исключить карму но она может оказать сильное влияние сделав вашу жизнь легче или тяжелее и действительно иногда по незнанию мы с вами можем ну, очень дорого платить незнание законов не освобождает от ответственности есть такое правило да? поэтому прежде чем давать имена своим детям прежде чем менять что-то в своей карте судьбы фамилию менять имя да, необходимо конечно же узнать о а какой ваш контракт воплощения на каком уровне вы пришли, какой у вас код манифестации, что вам нужно сделать, и как, например, смена фамилии повлияла на вас, повлияет на вас. Она будет способствовать тому, что вы ну, выполните задачу, и она вам добавит, скажем так, препятствий, проблем кармических каких-то долгов, не ваших. Но если вы, например, берете на себя фамилию мужа, вы Попадаете под карму его рода, да? И иногда за такие вот моменты приходится очень дорого платить. Чем платить? Но ну, прежде всего деньгами, знаете, до здоровья доходит в очень сложных случаях, хотя такое тоже бывает, а приходится платить деньгами. Я знаю много случаев того, когда неудачно взятая фамилия. Разворачивала карьеру, останавливала карьерный рост, начала создавать проблемные ситуации с деньгами. И это было не полезно никому. Да? Были потери имущества и так далее. Еще раз говорю, числа оказывают на нас огромное влияние своими вибрациями. Да? И они по-любому, так или иначе, мы же все время в числах, мы постоянно используем свою дату рождения, мы все время называем свою имя. Имя. Имя это та же самая числовая кодировка. Так или иначе, мы все время находимся в сфере влияния наших кодов. И они действительно оказывают на нас огромное влияние. Долги никуда не деваются. Если вы просто поменяли фамилию или имя, долги сами по себе никуда не уходят. Первый момент, если ваша врожденная матрица не содержит в себе кармических долгов, вы взяли фамилию мужа, например, да, такой пример, или просто поменяли фамилию. Давайте мужа оставим в покое. И у вас нарисовался кармический долг, то вы спокойно можете это отменить, вернувшись к своей девичьей фамилии. Но если у вас врожденные кармические коды, они никуда не деваются, с ними только нужно работать. Да? В имени, фамилии, в в дате рождения в дне рождения с ними обязательно нужно работать сами по себе они никуда не исчезнут понимаете ребята поэтому карма это такая штука которая с которой нельзя хитрить да ну то есть ее не обманешь и если скажем так человек игнорирует карму кармические долги особенно прошлых воплощений кармические задачи которые стоят перед ним в этом воплощении в этой жизни ну, так или иначе будут пытаться учить кто ну давайте так скажем высшие силы пространство вселенной ангелы-хранители они заинтересованы в том чтобы человек эволюционировал каждый из нас чтобы мы выполнили свою задачу чтобы мы выросли поэтому будут происходить всяческие попытки направить на путь истинный и первые попытки они достаточно легкие всегда да это как такие легкие щелбанчики в голове но ну, если человек не понимает ну, приходится какие-то более а, сложные применять инструменты и а, это может быть с точки зрения нашей да, вот, людей ну, тяжелыми потерями например было мало денег а человек не понимает почему у него мало денег. То есть он не задумывается о том, что может быть что-то он делает не так, что может быть есть какие-то те же кармические долги, с которыми нужно разобраться, или нужно сделать что-то для того, чтобы убрать блоки, которые есть. Он ухудшает ситуацию, например, начиная жаловаться или агрессировать, или обвинять кого-то, да? то тогда доход вообще может прекратиться, долги вырастут. Да? Если были сложные отношения в роду, не было поддержки рода, да, то может случиться так, что останется человек и без поддержки высших сил, если упорствует в своем невежестве. Да? Бывало, по мелочам немножко обманывали. Да? А если человек, опять же таки, упорствует в своем невежестве, то может произойти крупная подстава. Тоже были такие случаи в моей практике. Да? И так далее, ребята. То есть, если мы пытаемся найти виноватых, если включается агрессия, или включается э, состояние жертвы, или хочется обвинить кого-то, то этим мы не помогаем. Нет. Кармические долги, они только утяжеляются. Да? Есть карма настоящего, о, котором я, о которой я вам говорила. Да? Она каждый день, каждый момент э, формируется и довешивает скажем так, то, с чем уже пришли. Единственный способ это, естественно, разобраться, признать, что есть проблема там-там-там, узнать, какая имя с точки зрения опять же таки тех инструментов которые сейчас есть и решить эту задачу если вас не устраивает ваша ситуация с деньгами на сейчас вы бы хотели узнать что делать